У меня есть метла, у меня есть хорошие, чудесные рабочие метла, сделанные по всем правилам. Вот со ступой, как бы негде мне ее здесь держать. Образ злого колдуна. Он придает <coughs>, уверенность в себе раз, определенный шарм два. Ну и доля кокетства в этом есть, конечно. В как бы, те же самые бабушки, они следили за тем, чтобы соблюдались ритуалы. Когда ребенок рождается, как... вот, свадьбы, то в городе утеряно, конечно. Вот, когда я говорю про городскую магию, это коммерческая такая индустрия. Вот в этом как бы... Надо ли переезжать из города в деревню? Скажем, если тут как бы в городе коммерческая, а там настоящая. Городе... Так может городе... надо всем переехать в Дуру и ехать в деревню? Городская магия, она решает... Все за... и для всего. как стихи как стихи нужно иногда нужна вода иногда нужен огонь вот иногда нужны березовые ветки все зависит все зависит от того чего делаем вот с кем и какие, какой именно результат хотим получить. Вот. Никакие деревенские магические сеансы, они не напоминают сеансы массового гипноза. Как вот в зал собирают и говорят, сейчас мы будем чистить всем чакры. И все, да, ура, ура, чистим чакры. Для чего, зачем? Мало того. Совершенно непонятно, кому мы в этот момент обращаемся и чем мы за это платим, и кому. Вот. Поэтому магическая работа, она индивидуальная, она очень индивидуальная. Первое – это нам надо пошептать обязательно. Правильно? Второе – нам надо водичка, как стихия воды – нам, она, нам нужен огонь, как стихия огня, воздух, как стихия воздуха, ну и так далее. Или да. не надо? Это может как быть, так может быть этого и не быть. Угу. Вот. Деревенская магия, она привязана не к ритуалу, она привязана к традиции вот Каким образом человек будет исполнять эти ритуалы? Вот, колдун. Как бы на усмотрение колдуна. Ну, э, как вы это исполняете? Давайте мы про вас будем. Давайте про меня. Да, давайте про вас. Вот приходит человек, да, и что-то мне такое рассказывает. И передо мной стоит задача, не столько внимательно его слушать, потому что, если честно, я не очень верю тому, что они мне говорят. вот, Потому что говорят они, в принципе, одно и то же. «Я такая хорошая, но такая несчастная. Я никому ничего плохого не делал никогда». А кругом вокруг меня завистники, злые люди. Хотя чему тут завидовать? Я живу на одну зарплату. Вот я вся такая, людям только добро. Вот. А вот это вот на меня плохо смотрит, вот это вот мне в стол положил две булавки, а еще я у себя под подушкой нашла два желудя. Под подушкой ну? нашла два желуди. Да. Так это же надо кому-то туда... Так... Да, и она говорит, кто? кто пришел в дом, кто мне это сделал, кого я должна опасаться, с кем я должна поругаться и не контачить. Я это все, конечно, очень внимательно слушаю, но по большому счету, большому счету, мне абсолютно все равно, что она мне говорит. Не надо верить в то, что люди говорят. Надо все это проверять и просматривать. Когда ко мне вот так вот приходит, первое, что я для себя хочу понять, буду я работать вообще с этим человеком или не буду. Потому что вот как бы по смыслу колдуны злые, они должны быть всеядные, но мы нет. Мы абсолютно не всеядные. Первым делом я пытаюсь понять, да, и для чего люди приходят, тоже надо сказать. Вот он пришел, он обратился к бабушке, да, ему надо, чтобы бабушка подожгла свечку, помахала руками, сказала колды-балды над головой, три раза хлопнула, и все проблемы как бы вот ушли, вот как и не было их. И пошла она такая свободная и счастливая, и все у нее начало получаться, и в лифте с ней познакомился прекрасный принц, который стал ее мужем. И жили они долго и счастливы, и умерли в один день. Так вот, я могу сказать, этого не бывает. И прежде всего надо определить, будем мы с человеком работать или не будем. Потому что иногда реально человеку можно вот так вот помочь и сделать ему еще хуже, потому что человек не поймет ни своих ошибок, он не поймет ни какие просчеты он сделал в жизни, и никакой не будет пользы кроме вреда. Иногда Просто иногда приходится выгонять младших женщин. Вот, я бы с удовольствием, наверное, ходила с ней в кино, попила бы с ней чаю и получилась вязать спицами. Но работать я с ней не буду, потому что она мою работу загубит просто выйдя из моего помещения. Мне проще отказать, мне проще не брать такого человека. Второе. Скажем так, ритуальная часть всяких злых колдунств. Ну вот у меня был чудесный случай, скорее исключением, чем правило. Вот Пришел ко мне дяденька, долго рассказывал, какой он весь несчастный дяденька. Вот, и случилось то, что никогда не случалось. У меня метла висит в кухне, на, на крючочках и на ленточках. Она упала. Метла, она упала? и прям по голове. Ему? Ему, не мне. Я сижу вдалеке от метлы. Я умная. То есть, понятно. Вы же ее сами и повесили. Ну да. Ну, вообще-то говоря, ружье, которое висит на стене, оно один раз все же стреляет. Ну, я не произносила никаких колдунских слов, я не поджигала никаких свечек, вот, я не стучала в барабаны и не клала ему в карман кроличью лапу. Вот, он ушел, и у него чудодейственно разрулилось все. Вот, о чем он мне рассказал сам? Вот, а так... Я сделал такой вывод, что как бы не пришел больше, значит могло. Лилия, так что помогло? Ваша работа или метла ему по голове помогла? На самом деле моей работы тут не было. То есть метла? Да. Спрыгнула и помогла. Так что люди так к вам ходят? Вы им так каждому по метле предлагайте. Вот. Ну вот метла спрыгнула с одного места первый, в последний раз, увы, за всю практику. А обратно она сама не запрыгивает? Нет. Обратно я встаю на табуреточку и говорю, ну что ж ты, Михалыч, пойдем на место. Зачем что ты у меня ушиб дяденьку? Михалыч. То есть да. они, у вас метла... У меня метла мальчик. Ее зовут Михалыч. Вот. А, вот, наверное, будет метлец. Ага. А вот... Э... Лилия, скажите, а действительно есть ли вот в этом сермяжная что ли правда о том, что вот изображают Бабу-йогу в этой ступе с метлой? Это с самого начала было, я задавал, но да. наши, но наши дети, не, не слышали. слышали? меркурий это в тот момент был ретроградный, сейчас мы его так... А повернулся? Повернули, да, повернулся к лесу. Хвала мирозданию, Да, да. да а к нашим зрителям, да, именно тем местом, которое надо, чтобы они слышали. Да, так вот, метла и ступа – это неотъемлемые, скажем так, принадлежности, или это чисто какой-то такой, знаете, в древности ведь обычаи были, да. много разных обычаях, может, это и есть обычаи, скажем, представлять себе бабу-ягу, вот, почему, во-первых, яга, я не знаю, ну, ладно, Расскажите. На самом деле метла – это очень замечательный инструмент. Для чего? Вот. Если я скажу для злых колдунств, это будет как бы смешно. Вот. На самом деле, на самом деле, вот как люди смотрят в хрустальный шар, вот во всякие пирамидки, играют вот катись-катись яблочко наливную по золотому. Вот. У меня есть метла, которую я определенным образом в руки беру, ставлю ее на зеркало вот, и получаю информацию, которая мне нужна. Это такой замечательный проводник к информационному полю Земли. Лично для меня. Кому каждому я ее порекомендовать не могу, потому что каждый сам выбирает все инструмент. У кого-то карты, у кого чего. Мне очень. Нравится. Это... Опять. Опять Меркурий. Не слышно? Как только я показал, стало слышно. Стало слышно? Да. Слышно? <связывая> ну, слабо богу. Mm -hmm. Метла – это она, а вы его зовете Михаилом? Да. Странная штука такая. Или это нормально как бы? Это нормально, метла может быть девочкой, метла может быть мальчиком. У них разные функции. У <звы> <звы> них <Подник, ä> <звы> еще раз. Меня слышно. А я слышу так, через слово. Но... Если меня слышно, чего рассказать про миссию? А... Сказать... Что будет интересно? Вы можете сказать... Лилия? Да. Приснятся да. синицы сбивается стекла. Это что? Так, еще раз. Я... Я... Слышала половину. Сейчас проверим. Так. Да? Вопрос вот. Если сняться синицы, которые летят в ок... еще, а Вы говорите, вас будет слышно. Угу. Если снятся птицы, любая птица, летящая в небе, вот, иногда снятся птицы низко от земли, любая птицы это к перемене в жизни причем эта перемена будет основательная эта перемена будет касаться вообще всех сфер которые существуют в жизни если птицы бьются в окна если птицы бьются в окна это говорит о том что человек что в данном случае находится в ситуации каких-то изменений в своей жизни, но он в ситуации не управляет. Он в ситуации не управляет, и поэтому у него неуверенность – раз, страх – два, страх, желание два, посоветоваться – три, и состояние, такой паники, что человек готов советоваться <соспитут> с кем угодно, с родными, с близкими, с тетенькой в трамвае. Вот, вот в очереди Вот. И это не потому, что человек готов слушаться всех. Он собирает сочиниться. Вот. Он любым способом себя старается. Из этой ситуации, которую он могла себя вытолкнуть, получить как можно больше информации про, то, про те процессы, которые с ним происходят вот реально в жизни. Вот. Ответил. Вороны не всегда плохому. Вороны это как раз предупреждение, предупреждение. о том, чтобы человек был внимательнее раз. Вот, не знаю, пошел, сдал анализ. Пошел, сдал. Не переходил на красный свет. Это не к плохому. Вот, это вот так вот: внимание, внимание. Все смотрим. Вот. Открываем глазки, ушки. Пушки. Вот. Вытаскиваем души на уши и идем смотрим по сторонам. Это предупреждение. Вот. Если, ворона одна, если ворона одна, то значит надо внимательно смотреть на собственное окружение. Это значит, что мы что-то в этом окружении не доглядываем. Может быть, у ребенка двойки в школе. Может быть, муж взял кредит. Что-то такое уже случилось, уже о чем мы не знаем пока. Лучше узнать вот сейчас, вот по горячим следам, чем чухнуть через полгода. Вот, а не к плохому. Сама ворона она ничуть не плоха, даже во сне. Сам, сам по себе инструмент, или нет? Но сам по себе сон, безусловно, инструмент, потому что во сне, когда наша голова отвлекается, отвлекается от бытовых дел. Вот Из подсознания, из глубин вылезают те ситуации, в которые человек либо боится, либо ожидает. Вот. Но бывают и просто сны. Бывают просто сны, просто-просто сны. Да. Не, это неблагоприятное, допустим, в этом... Я придумываю. На самом деле сбывается один сон из тысячи нормального, обычного человека, который не работает с осознанными сновидениями. Вот. И у каждого человека в течение его жизни нарабатываются сны, которые для него именно значимые. Вот бывает, вот у конкретного человека вот, змеи к болезни или, или близкого. Вот. Миллион других людей спокойно смотрит сны со змеями и даже радуется. Вот. Это у человека, опять же, очень индивидуальная система сны, очень индивидуальные настройки мозга на сны. И гадалые, наверное, 30 человек уже сам знает, какие сны у него сбываются, а какие нет. Вот. Но считать, что сны – это все глупости, суеверия и ничего не значит, вот нельзя mm -hmm. Они все это знают. Ну, давайте мы тогда сны оставим на следующий раз. Надеемся, что в следующий раз будет лучше слышно. Дорогие... Как сами понимаете. бывает, как бы мы ни пеняли на Меркурий, но это прямое доказание вчера было, сегодня нет. А почему? Не знаю. Три монитора, и где-то кто-то чего-то не слышит. Поэтому, ну, тем не менее, за это э, за неудобство. Угу, <реш> да, хорошо. Всего вам доброго, Всего благодарю.